Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». У нас сегодня специальный выпуск программы «Вопрос-ответ». Вопрос у нас достаточно интересные и специфические, поэтому мы делаем его в виде записи, а не в виде прямого эфира. И, собственно, первый вопрос у нас, Марк Анатольевич. Такой. В пятницу КПРФ проголосовала за пенсионную реформу в редакции Путина, хотя до этого собирала подписи для проведения референдума по отказу против пенсионной реформы. Как вы думаете, что это такое? КПРФ сходит с ума потихоньку или это обычная практика Коммунистической партии Российской Федерации? Значит, во-первых, здравствуйте, Нина. Во-вторых, давайте по сути дела. Вкратце напомню, что пенсионная реформа предлагалась Значит, выход на пенсию в 65 лет, женщинам в 63 года. То есть увеличение срока работы людей под предлогом того, что у нас очень мало населения и что количество людей, которые вроде как работают на каждый пенсионера уже меньше двух человек. Но должен я отметить, что в этом вопросе уже имелось известная, будем говорить, известный обман. Поскольку пенсии выплачиваются из бюджета, а бюджет сегодня в России профицитный за счет разницы между планируемой ценой на энергоносители и реальной ценой. Разница там практически... Более чем полтора раза. Поэтому все эти разговоры о том, что там не хватает людей на, для того, чтобы выплачивать пенсии, это, извините меня, обыкновенный буржуйский обман. А всего лишь навсего попытка увеличения эксплуатации, чтобы меньше выплачивать, меньшему количеству людей пенсии выплачивать. Но сейчас меня не этот вопрос интересует. Ведь, по сути дела, когда э, заранее, очевидно, так было спланировано, что заявляли некие предельные цифры, а потом президент Российской Федерации выступил в качестве всеобщего благодетеля и предложил сократить эти сроки. Как известная шутка в этот момент появилась, вот Путин взял и снизил возраст женщин с 55 до 60 лет. Ну, совершенно верно. Значит, в каждой шутке есть доля истины, а тут, очевидно, обычный буржуазный прием, вроде, как бы, такие вещи предлагаются, которые неприемлемы, и тут появляется благодетель, которые эти требования немножечко планку опускают, и все довольны, все смеются, все признательны. А на деле забывают о том, что у них все равно отняли определенное время для получения пенсии. Но меня не это интересует. Меня интересует на этом деле позиция э, той самой партии, которую вы назвали коммунистической. коммунистическая она, конечно, не является лишней пример подтверждающий это, это вот это голосование по пенсионной реформе. Ведь они будоражили митингами всю страну, они собирали подписи, чтобы провести референдум об отпине пенсионной реформы. И чем это закончилось? Тем, что проголосовали как бобики, и объясняют тем, но ну, мы же голосовали за уже эту реформу с поправками президента. Просите меня, пожалуйста, а для чего граждане из Капиталистической партии Российской Федерации убеждали людей голосовать за них на выборы в Государственной А зачем тогда? Разве, Вы они вызывали, не говорили... -то... Одну Разве они не говорили о том, что они будут бороться за интересы трудящихся? И каким образом они борются, показало это голосование. Ведь они выступали, как говорится, собирали многочисленные митинги по стране э, за отказ от этой реформы. Готовились к проведению референдума, а чем кончилось, весь пар свисток ушел. И я думаю, что сегодня э, граждане страны, которые еще пока доверяют э, слову «коммунистический» в аббревиатуре этой партии, должны уже наконец понять, что это не более чем очередной отряд буржуазии, который призван смягчать любыми путями напряжения, служить демпфером между народом и буржуазией, и в конечном итоге не давать трудящимся вступить в классовую борьбу против буржуазии. То есть... Та партия, которая вроде бы носит название коммунистическое, по сути дела, это капиталистическая партия. И она, как отряд буржуазии, верно и преданно служит интересам буржуазии. То, что там могли быть отдельные люди, которые проголосовали против пенсионной реформы, сути дела не меняет. Главное, что фракция КПРФ проголосовала «за» эту пенсионную реформу. И вот здесь вся эта подлость и низость этой организации проявилась особенно явственно. Она прямо сказала гражданам, ваши интересы нас не интересуют. Нас интересует защитить буржуазию от нарастающего гнева трудящихся. Увести протест в сторону. Вывести протестный, как говорится, пар в свисток вместо того, чтобы этот протест делал полезную работу. А полезная работа в данном случае может быть только одна. Это ликвидация буржуазно-общественной экономической формации на территории нашей страны, ликвидация власти капитализма на территории нашей страны. Неужели, товарищи, до сих пор не ясно вам, что все эти буржуйские игры с выборами ни к чему не приведут? Что так или иначе верхушка этих организаций обманывая подавляющее большинство рядовых членов этих организаций, ведет дело к усилению буржуазного строя на территории нашей страны. И все разговоры о том, что капитализм, правильный или неправильный, это всего лишь ширма для истинных целей. Неправильного или правильного капитализма не бывает. Основная цель капитализма – получение максимальной прибыли в максимально короткий срок. И вот такие организации, как Капиталистическая партия Российской Федерации, верно и преданно служат этому интересу. Насколько я знаю, и суть времени в этом как-то? Да. Дело в том, что у меня тут был один очень интересный разговор с членом сути времени из, ну, будем говорить, Поволжья. Значит, он сказал: Марк Антонович, объясните мне, пожалуйста. Мы собирали подписи. Вроде бы собрали почти полтора миллиона подписей. Отнесли их президенту, а он на них внимания не обратил. Но я ему посоветовал мало того, что подписи сдать. Надо было еще встать на колени и лбом колотиться о ступеньке администрации президента. А вось помогло бы. Насколько я помню, уже кто-то на колени вставал перед памятником воинам свободителям Ну, это отдельный разговор. Я об этом сейчас говорить не хочу. А вот то, что и суть времени превратилась в обыкновенный отряд буржуазии, которая озабочена, как говорится, сохранением капитализма на территории нашей страны. Иначе как э, судить о высказанной э, тем же Кургинянам идеи, что вот стратегические отрасли должны находиться в распоряжении государства, а все остальное отдать частные руки, освободить их от налогов, дать им возможность развиваться и работать. Как это иначе понимать? И вот сейчас вспомним, ведь не первый раз та же суть времени собирает подписи. Подписи по ювенальной юстиции мы протестуем против этих двух законов. Хорошо, на законах сменили номера, немножечко изменили формулировки, а суть-то осталась прежней. И это опять то же самое свидетельство, как пытается увести протест трудящихся от классовой борьбы. Там и то, что в период регресса классовой борьбы быть не может, и что у нас неправильная буржуазия, она криминальная, как будто от того, что она криминальная, не криминальная, меняется ее суть. Когда, с одной стороны, владельцы средств производства, с другой стороны, их наемные работники. А какой на себя флер набросили те или иные капиталисты? Какие ширмы они используют? И в какие одежды наряжаются? Ну, извините меня. Эта разница не играет. Суть остается одна и та же. Но я хочу опять-таки вернуться к вопросу о капиталистической партии Российской Федерации. На протяжении уже 25 лет. Коммунистическая партия Российской Федерации приглашает всех, ходите на выборы, поддержите нас, а уж мы за ваши интересы будем сражаться, не жалея крови. Я слышу сейчас прямо за кулисами вопли, да нас в Думе мало, да мы ничего сделать не могли, Нет, могли. По крайней мере, встать и покинуть зал в момент голосования по этому вопросу, не позволяя буржуазии, используя в своих целях святое слово «коммунист» и «коммунистическая партия». Они это сделали. И вот сейчас нам, коммунистам, приходится за них разъяснять людям, которым мы говорим о ценностях коммунистических, что это не коммунисты, что они присвоили себе название это, что нам надо бороться против буржуазии, а не против ее отдельных проявлений. Бесполезно бороться со щупальцами осьминога. На месте отрезанного щупальца еще 10 вырастет. Надо бороться со осьминогом, надо бить его в сердце. А это значит, в первую очередь, выступать по принципа частной собственности на средства производства. О том, при каком как говорится, периоде мы хотим жить. При капитализме или будем восстанавливать социализм. Путем отмены частной собственности на средства производства. Вот от этого нас уводят организации, подобные э, зюгановской банде. Именно так. И здесь в ряду с ними целая куча самых разных людей. Там э, все, как говорится, вроде бы друг, между, между, друг с другом борются, между собой сражается, аж э, слюна на стены летит. А на сути по сути дела все одно. В сухом остатке классовый мир и улучшение капитализма. Они что, не понимают, что капитализм невозможно улучшить, поскольку, как я уже говорил, его основной принцип – это максимальная прибыль в максимально короткий срок. Что тут можно улучшать? Кто-то может все-таки в это верить. Но верить можно во что угодно. Но реальная жизнь, она ведь, как говорится, показывает совершенно иное. И поэтому самая главная задача сейчас трудящихся – понять, кто действительно готов драться за их интересы, не входя ни в какие буржуазные структуры. А кому важнее всего на обмане людей в эти буржуазные структуры попасть и справно получать там заработные платы, которые, так сказать, раз в 10, отличая, больше, чем зарплата обычного трудящегося, а то и побольше. И пользоваться кремлевским гаражом, бесплатными туристическими выездами за рубеж, вроде с целью благородной, а встречах там с товарищами так называемыми. Весь вопрос как раз в этом. Я думаю, что голосование по повышению пенсионного возраста и участие в нем КПРФ ясно высветило главные цели и задачи, этой команды. И вот теперь они могут говорить все, что угодно. Но Рубикон ими перейден. Они поддержали увеличение пенсионного срока. Они проголосовали вместе с другими буржуазными партиями за пенсионную реформу, пенсионную реформу с поправками ВВ Путина. Как вы правильно сказали, Путин пошел навстречу народу женщинам уменьшил пенсионный возраст с 55 до 63 лет. И вот за это они проголосовали. До 60, Марк Анатольевич? До 60, 60 пусть будет до 60, прошу прощения. Разница-то все равно, как говорится, невелика. На 7 лет увеличить или на 5 лет увеличить, главное, что увеличили. И что тогда остается от слов КПРФ, то, что они борются за интересы трудящихся. Что, в интересах трудящихся повышение пенсионного возраста? А позвольте мне с этим не согласиться. Потому что коренной интерес трудящихся в освобождении от эксплуатации капиталистами. Это их коренной интерес. А вот этого КПРФ и пытается всеми силами не допустить. Под любыми предлогами. Накрутит вокруг этого массу слов, а суть останется прежней. Точно так же такая же и суть времени, точно так же такая и э, Стариковская организация, там, точно такая же и Федоровская. Все они, как говорится, в отдельном строю за обожаемого президента. Сомкнуться вокруг президента, он единственный, кто хочет благо народу России. Они понимают того, что президент Российской Федерации это чиновник, назначенный классом буржуазии для руководства им буржуазным инструментом. Простите за тавтологию. Буржуазным государством. И все законодательство, система законодательства будет построена в интересах класса буржуазии, а не в интересах трудящихся. По И можно он, наверное... сколько угодно болтать о ценностях, о христианских, там, общечеловеческих и прочих, и прочих. А суть вот она. Вот. Интересы трудящихся преданы в угоду классу буржуазии. Вот что остается у нас в Сухом остале. И в этом плане у нас как раз-таки второй вопрос. 27 сентября в передачу Вечер с Соловьевым на «Россия-1». Очередные эксперты как раз нам рассказывали, что такое общечеловеческие ценности и как нам жить по ним надо, что такое права человека, верховенство закона и так далее. Все эти организации, вот вы перечислили, Феодоровский, Стариковская организация, они же нам как раз рассказывают про права человека, про кровавый совок и так далее и тому подобное. Что вы на это ответите, Марк Анатольевич? А вот здесь очень интересная подмена понятий произошла. Но будем говорить так, отдельные граждане вообще впали в крутой идеализм. Есть общечеловеческие ценности, да, им следует неправильно, но это не значит, что им не нужно следовать правильно. А есть более хитрые люди, которые начинали утверждать, что все ценности человеческие базируются на религиозной основе, что, дескать, без религиозная основы, нельзя понять, что такое добро и зло, почему нельзя убивать, почему там нельзя грабить и так далее, и тому подобное. А того не хотят понять, что эти ценности не писал некий несуществующий Бог, их писали люди. И вот здесь очень интересное понимание, что когда люди какие-то писали эти, так сказать, 10 заповедей, если позволения сказать, Людьми они рассматривали только свой род, племя, или свою нацию. Все остальные были для них не люди. Они были живой скот, который можно было брать в рабство, который можно было убивать, который можно было грабить. Ну разве негры или азиаты для феодалов это люди? Нет, конечно. А разве люди для них были крепостные крестьяне? Да, конечно, нет. Это низшая раса, это сервы, которые предназначены для того, чтобы обеспечить благосостояние класса феодалов. А разве буржуазия не твердит о неких общечеловеческих ценностях, в которых прямо криком кричит «Не тронь моего имущества! Не смей покушаться ни на жену мою, ни на осла моего, ни на там и так далее и тому подобное! Не смей у меня красть! Это мое имущество. Не смей меня убивать. Я хозяин жизни. И поэтому мы приходим к выводу, что, во-первых, определенные человеческие ценности вырабатывались эмпирическим путем. Люди когда-то поняли, что только сообща они могут сопротивляться и силам природы, и мощным диким зверям, которые с одним человеком справятся легко, а уже с группой людей не так, а то и вообще будут убиты. Что опыт человеческий лежит в основе выработки принципов человеческого общежития. Когда нельзя, как говорится, убивать соседа своего, потому что в противном случае ты сам останешься без защиты в тяжелый для тебя момент. Что надо трудиться, для того, чтобы приобретать, как говорится, определенные, определенное хозяйство, а не грабить соседа, потому что в противном случае ты рискуешь быть ограбленным или убитым. И таким образом, эта эволюция происходила, когда каждый класс объявлял общечеловеческими ценностями те вещи, которые охраняют его власть и его собственность. А у противоположного класса другие ценности. И мне, честно говоря, непонятно, когда заявляют, а как это атеист, для атеиста может быть понятие добра и зла, если он не религиозный человек. Его ничего не сдерживает в том, чтобы, так сказать, для своего выживания съесть своего соседа. Нет, дорогие мои, вот тем и силен человек, тем потому он и сохранился как популяция, что он эмпирическим путем вырабатывал правила своего общежития в соседстве с другими людьми. Не Бог дал эти, как говорится, заповеди. Это люди выработали в процессе своего развития. Ну да, мы и можем впоследствии вспомнить... эти ценности, одну минуточку, и впоследствии эти ценности приобрели классовый характер. Потому что ценности одного класса не являются ценностями для другого класса. Буржуазия очень легко убивает трудящихся невзирая ни на какие 10 заповедей. Оно его легко очень грабит, оно очень легко отчуждает его труды, его собственность, которая у него есть. Она вынуждает его жен, как говорится, для того, чтобы не умереть с голоду, идти зарабатывать проституцией, то есть продавать себя. Вот о чем идет речь. Таким образом мы можем ясно понять, что нет никаких общечеловеческих ценностей. Общечеловеческие ценности появятся только в том обществе, где все трудятся и где отсутствует эксплуатация человека человеком и отчуждение чужого труда в свою пользу. Вот там действительно будут общечеловеческие ценности, только в коммунизме. Раньше нет. Пока существует деление общества на классы, а единых ценностей для разных классов не существует. Понятно, Марк Антольевич. Спасибо вам большое за ответы. Спасибо товарищам, которые прислали эти вопросы на почту, за вопросы. Всем спасибо. До свидания, Марк Антольевич. До свидания, До товарищи. Свидания.